я тебе продемонстрировал свое новое жилище, а точнее свой новый лагерь. Я его построил недалеко от берлоги босса древнего, которого я благополучно завалил и получил его супер-мега силу. Ну если силой босса древнего я практически не пользуюсь, а вот силу Эктиура или же босса оленя, самого первого босса, я пользуюсь регулярно, Потому что он мне дает э, сил быстрее бегать и быстрее прыгать Ну что ж, это мы все о боссах, да о боссах Эти два босса достаточно лайтовые Поэтому я думаю, что с ними мы уже разобрались И пора подумать уже о следующем боссе Который у нас на очереди А это босс под названием... Масса костей. Вот с ним-то как раз-таки у нас немножечко будут проблемы, потому что этот босс достаточно сложный. Находится он в достаточно самом неудобном биоме под названием болото. Там очень мокро, там сыро. Там постоянно тебя кусают за задницу ядовитые твари. Ну и, конечно же, для того, чтобы нам было проще с ним бороться, мы сделаем там базу возле этого босса массы костей и уже будем потихонечку к нему а, приближаться. На самом деле за кадром я уже все сделал практически. Да, сегодня тебе продемонстрирую то, что я уже построил недалеко от а, берлоги босса массы костей. Вот тут он у меня находится, если смотреть по карте. Если честно, друзья, задолбался я его искать. После того, как я нашел необходимый вергвизор, если что, это тот самый камень, который наводит тебя на а, следующего а, босса, он мне показал а, вот эту вот а, точку, а точнее вот здесь, а, до которой мне пришлось плыть, аж а, огибая аж целый вот этот остров, дорогие друзья. Нет, чтобы пора плыть вот с этой стороны, я поперся в обход и у меня получился вот такой вот громаднейший а, крюк. Да, на стримчанском все это дело было, достаточно нудно и долго я плыл, пока не приплыл. Не приплыл. Ну, как только приплыл и как только нашел, сразу же решил... Обосноваться, да, расположиться. Да что ж, ты достал уже меня, пенькообразный хрен. Иди отсюда, блин, иди, сухари суши, Не знаю, что вы там делаете, блин, пенькообразные гады. Постоянно мне докучают, да. Но если бы не они, мне было бы достаточно скучно здесь. Ну что ж, пойдем, я тебе покажу свою следующую базу. Да, кстати, я уже тут начал потихонечку со собирать а, новую броньку себе. Этой броньки у меня раньше не было в первом сезоне выживания. А теперь она у меня есть. Она называется «Корневая броня». И данная броня, так же, как и тролля броня, дает определенный баф при надевании полного комплекта. Полный комплект состоит из трех а, деталей. Конкретно маска, э, конкретно это поножи и конкретно это корневой нагрудник. Ну и купе все детали, надетые разом, дают нам плюс 15 к стрельбе из э, лука. В этой броне ты будешь самым крутым офигенным лучником. Ох, держите меня, семеро, сейчас пойду и расстреляю всех в упор. На болотах постоянно тебя будут кусать за задницу всякие ядовитые твари, а потому не поленись и свари себе медовуху антидот, которая будет а, резать входящий урон а, ядовитый именно урон и тебе будет не так сильно тяжело, ну что ж погнали ну, небольшая ремарочка на второй сезон моего прохождения, возле каждого босса, как я уже и говорил, я строю свою совершенно новую а, базу если ты хочешь посмотреть на мои первые две, то пожалуйста переходи в плейлист по этой игре, приятного тебе просмотра ну и добро пожаловать на самое злачное место во всем этом королевстве Это, друзья, болото Здесь всегда пытаются тебя отравить Вот эти вот жалкие слизни а, Бывают еще всякие драугры тоже здесь обитают Ходят, пытаются тебе насолить, досадить Ну и вообще прочие всякие разные смутные твари Которых ты еще а, не видишь Которые скрываются где-то под землей, пошел вон отсюда, да что ж такое, еще и скелеты, кстати, я забыл тебе про них сказать, они тоже постоянно здесь шастают, постоянно хотят э, от тебя что-нибудь вкусненькое оторвать, да, а еще эти жуткие черви вот там вот в воде, ты видишь, да так и булькают, они еще называются пиявки, которых я обожаю просто груши, глушить вот этим своим офигенным молотом, особенно когда они подходят сюда вот а, пачками с пиявок, тоже дофига чего интересного падает, а конкретно их а, ценный ресурс это кровяная вот эта вот туша, а, вот она в инвентаре находится с которой, потом в процессе можно будет варить какие-нибудь интересные блюда. Для чего нам нужен биог болота? Я уже и говорил. Тут недалеко мы нашли, значит, алтарь от босса массы костей, на котором мы пойдем в ближайшее время. Скорее всего, это будет даже не сегодня, потому что я еще плохо, друзья мои, подготовлен. Но вы сами видите, что на мне и броня так себе, у меня и Домик здесь вообще так себе Кстати говоря о домике я сейчас тебе все непременно покажу Мой дорогой зритель Поэтому не переключайся Дальше будет только интереснее Ну и вот он тот самый алтарь босса массы костей Которого мы в ближайшем будущем здесь и будем э, вызывать Но прежде наверное я здесь подготовлю площадочку Потому что убивать мне этого босса потребуется как минимум раза два, это точно. Поэтому, да, здесь я все подготовлю, здесь все что-то лишнее я вырублю. Где-то что-то, может быть, поставлю, какие-нибудь верстачки, чтобы у нас лишняя всякая нечисть здесь не респавнилась. В общем, подготовиться к нему нужно как следует, потому что он у нас гораздо хардкорнее, чем босс древний и босс эйктир вместе взятые. А потому, друзья, легкой прогулочки, конечно же, не будет. И вот одного из драугров я вырубил. Если сейчас получится, я покажу тебе еще одну тварь, которая обитает здесь на болотах. Ты не поверишь, дорогой друг, до сих пор я не нашел ту самую репу, которая растет здесь на болотах, а поэтому мои поиски еще в самом разгаре, можно так сказать, в этом биоме, я еще до конца все не разведал. Ну и вот еще один такой мини-босс, это, знаете, замена такому боссу, как тролль в черном лесу, только здесь выступает вот такая вот а, мерзость. Я обычно активирую, конечно же, дополнительную силу босса Иктиры, чтобы с ним а, справиться. Вообще этот босс был завезен достаточно недавно. На момент релиза его не было. И вот сейчас он здесь шастык по болотам. И достаточно немало может проблем принести, особенно неопытному игроку. Потому что у него достаточно жесткие атаки. Что вот эта вот атака достаточно сложная, жесткая. Нужно с ним тоже драться очень аккуратненько. И высматривать, когда он как атакует. Да, вот сейчас мне вроде получается отбивать, потому что я уже более-менее к нему привык. Вот сейчас тоже мы отбиваем благополучника, да. На самом деле битва с ним по покажется сложной, когда ты с ним бьешься в самый первый раз, да. А когда ты уже привыкаешь, он становится достаточно лайтовеньким таким, да, и незамысловатым. Вот как раз-таки после убийства вот этих самых... Мини-боссов Мы получаем ту самую броню, которая сейчас находится а, на мне Она называется Корневая Броня Да, надеюсь я просветил тебя, если ты до сих пор не в курсе и давно не играл в Вальхейм Вот такого вот мини-босса на болотах добавили И я тебе скажу свое мнение, что я по этому поводу думаю Достаточно стало атмосфернее при добавлении вот этого вот, а, назовем его троллем болотных э, мест потому что болота, да, ну они в принципе раньше были достаточно сложными а вот с этим корнеобразным хреном болота станут для тебя еще сложнее как я уже и говорил, да, первый бой с ним сложный самый, но потом в процессе привыкаешь и будешь мочить этих гадов так же, как сейчас я продемонстрировал тебе. Ну и пойдем я тебе уже покажу то, что мне удалось построить на этом болоте. Да, построительство на болотах вообще одно из самых сложных строительств, я конечно не беру в расчет еще равнинную местность но на болоте строиться очень сложно, ввиду того, что здесь постоянно тебя будут атаковать достаточно неслабые враги, к которым ты должен быть э, готов. Например, если ты будешь строить, и к тебе подойдет какой-нибудь двухзвездочный Драугар еще и с луком, то я тебе, я тебе могу сразу же сказать, что твое строительство, наверное, здесь и закончится. По большому счету, у меня здесь есть только наброски. Как видишь, вот этот портал, который ведет ко мне на базу, которая находится в Черном лесу, это раз. Ну и несколько верстаков для того, чтобы отметить свою область. Вот тут у меня, значит, область, по периметру которой я планирую построить какой-нибудь... Заборчик обыкновенный, чтобы ко мне всякая нечисть просто не попадала сюда на базу, а терлась постоянно за воротами. Ну и вот здесь вот единственный интересный объект, который мне удалось построить, это домик на дереве. Ну и точнее его начальная стадия строительства. Вот такую лестницу я наваял, я тебе так скажу, что лестница здесь очень сложная построечка. Я, чтобы построить эту лестницу, наверное, угробил битый час, чтобы вот это ты смог лицезреть, мой дорогой зритель. Поэтому прожми, пожалуйста, царский свой лайкос за мои труды. Да, я очень старался. Надеюсь, ты оценишь. Да, вот тут, кстати говоря, надо будет еще достроить и будет у меня полноценная лестница на макушку этого дерева. Да, в этот раз я постарался построить свой домик на дереве на самом верху этого дерева. Он у меня гораздо выше, чем в первом моем о, сезоне выживания по этой игре. Как видишь, здесь еще ничего такого нет. Планируется, как обычно, здесь построить костерок, поставлю кроваточку, чтобы можно было здесь... Каким-нибудь образом да отдохнуть. А возможно я буду использовать просто это как смотровую площадку. А может быть даже дополнительный плацдарм, с которого я буду просто брать и постреливать в босса массу костей до досуги, когда мне, например, надоест с ним бодаться в упор. Ну, в принципе, это все, что у меня здесь есть. На болотах большего я тебе предложить не могу Есть еще один интересный объект, который остался за кадром Но я тебе сейчас его покажу, пойдем посмотрим Еще одним интересным объектом, который мне более-менее удалось довести до ума Является, конечно же, моя свиноферма Где я развожу сочных толстеньких кабанчиков Пойдем, я тебе покажу В прошлый раз у меня не задалось с ними У меня одного из кабанов грохнули просто-напросто местные твари А в этот раз я сделал вот такой вот уже более-менее продуманный загон для кабанов. Поставил, смотри, по периметру заборчик я. Возвел, как видишь, здесь такой вот сарайчик на сваях. Это для удобства кормления. Просто подходишь вот сюда, берешь, например, ну штук 15 морковки мы возьмем. И вот таким вот образом происходит а, кормление. Например, сюда мы штучек 8 кинем вот в тот угол. Да, кабанчики, как только сейчас заметят, морковочку Вот, да, видите, уже один пошел. И пойдут кормиться. И тут, друзья, смотрите, сколько много. Два именных у меня самых лучших кабана. Это вот Боря. А второго я, наверное, сейчас уже и не найду. Потому что кабанов стало гораздо больше. Ох ты, у меня уже два кабана однозвездочных. Это очень хорошо. Но чем больше кабанов, тем больше, что называется, ответственности. Тем, и тем больше нужно их э, кормить. Естественно, если ты будешь их кормить, они у тебя будут размножаться. А если же не будешь кормить, то потомство даже и не не жди. Но у меня, в принципе, их достаточное количество. Кабания мяса в процессе мне пригодится для приготовления каких-то более изысканных э, блюд. Собственно, для чего я здесь их и развожу. Что ты думаешь по поводу моего загона, дорогой мой зритель? Напиши, пожалуйста, в комментариях, понравился он тебе или же нет. Я с удовольствием послушаю и тебе отвечу. Ну и в целом, на сегодня это вся информация по поводу моего нового сезона выживания. В Вальхейм. Ох ты, олень побежал. Жду твоих комментариев, жду твоих размышлений. На этот счет поделись, пожалуйста, как ты привык выживать в Вальхейме. Я все с удовольствием послушаю и непременно тебе отвечу. Ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность, отвечать на совершенно все комментарии, которые ты мне напишешь. Ну а ты продолжай играть дальше, только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует...